Для того, чтобы быть совсем справедливым, могу сказать, что вот на этих участках, которые мы с вами рассматриваем, было примерно на третий из них по три наблюдателя от кандидатов. Я уже подчеркнул, что один кандидат от политической партии попал на один участок. Так вот, эта тройка была представлена наблюдателями от кандидата Курдюмова от ЛДПР, от кандидата Сурайкина, коммуниста России, и от кандидата Кузнецова «Патриоты России». Другие кандидаты на своими наблюдателями не были представлены, равно как и ни один кандидат, и ни одна партия не были представлены членами УИК, как с решающим голосом, так и с правом совещательного голоса на этих 35 участках. Это грубейшее нарушение законодательства Российской Федерации.